Всем привет, с вами ребята, и в принципе я сегодня продолжаю играть в Майнкрафт, я играю в тропик, да, прохожусь карту, и в принципе сразу хочу сказать то, что я ну как бы уже собираюсь снимать ролики почаще, потому что ну опять 9 дней не было роликов, а может быть даже и 10, не знаю когда выташу, снимаю я в 23 я, да, уже месяц практически прошел, да. А я за это время только сделал, получается, три ролика. Ну, вот это третий, да. В принципе, ладно, ребята, я болел и поэтому не мог снять ролик. Я хотел снять сразу, там, я не знаю, ну не сразу, ну хотя бы, хотя бы через 3-4 дня снять еще один ролик. Но, как вы видите, прошло опять больше недели. За это я извиняюсь. Я сегодня пройду карту. Давайте наберем 9 лайков. 9-10 лайков, да, в принципе, у нас уже один один, -один подписчик, что. Один подписчиков. Я думаю, то что ну, спокойно можно набрать 10 лайков. Да? Тем более, последние ролики набирали тоже немаленькое количество лайков. Да? Э, ладно, все, не буду бесить вас лайками. И я хочу сказать про то, то что я как бы... Уже я... Ну, как-то... Так, подождите, секундочку, мне надо осторожно упасть. Но я очень легко попал, вот в водах. Хорошо, я вот этот уровень проходил, я просто проверял карту как она работает, как все это. Дальше я не пробовал. Вот здесь я не знаю, как я пройду, короче. Ну ладно, давайте попробуем. Так, давайте. Опа, вот так вот. Ну, а, а как это я подождите проходить? Я что-то не понял. Не понимаю вообще, подождите. То есть надо как-то. Капец вообще. Это же сложно. Блин, что-то я намучил, не то. Короче, ну, раньше когда-то я.. А как это проходить, подождите? Ладно, ладно, окей, в принципе, когда-то я, ну, то есть месяца пять назад я снимал ролики такие вот другие, то есть они были какие-то не с таким монтажом и так далее, и в принципе, э, вообще у меня на роликах обычно нет дизлайков, э, в принципе, на прошлом ролике был дизлайк, как бы мне вообще пофиг на дизлайки, но я просто хочу посмотреть, типа, как вам нравится или нет, сейчас появится подсказка, любите вы ли ролики с монтажом или нет. Может быть, мне наоборот не надо делать ролики с монтажом. Тем более, ролики будут выходить тогда намного чаще, потому что... Ну, как бы, на, над монтажом я стараюсь, я очень отстаю. Э, ну, как бы, монтаж я все равно буду делать. В том смысле, то, что не такой сильный, то есть чуть-чуть буду делать, да. Я не понимаю, как это пройти, подождите. Это вообще возможно пройти? Мне кажется, мне придется как-то обязательно или что делать-то. Потому что, ну, я... Я ввязаюсь в эту хуйню. Я как я как вообще, по-вашему, это тоже делаю? Окей, давайте. Надо подумать, как все это сделать. Вот реально. Я, короче, э, сейчас вроде бы как-то со звуком проблему решил. Не знаю как, но я уже сделал 11 смертей. Фейлов 11. А что мне делать-то? Я реально, подождите. Что мне делать, если... Ну, просто, я не понимаю, как это выходить. Подождите. Как это пройти? Подождите, может тут что-то есть? Подождите, а давайте попробуем на красные штучки упасть. Полибасы, они не просто так здесь. Здесь, наверное, какой-нибудь слайм будет на этих штучках, да? Полибасы, вот я просто так думаю, потому что... Ну, это... Я же, я говорил вот это... У -у -у -у. Всё, всё, вы спалились. Ребят, все я понял, как проходить. Я не буду, наверное, особо выездать в этом ролике что то да? Сделаю ролик для вас большой, наверное. Не знаю, какой он получится, большой или маленький. Но, в принципе, я постараюсь его сделать побольше. Блин, не долетел. Ла... От лавы умер. Это плохо. Ладно, думаю, надо сразу прыгать. Вот. Опа. И потом сразу прыгаю. Да, да-да-да. По-моему, я... Ну, я близко был. То есть, я был близок. Я просто Сомневаюсь. сомневаюсь сомневаюсь так. не подождите а как это проходить если как бы я пытаюсь ну, вроде бы все правильно делать вот раз и сразу я лечу это возможно надо просто ну короче ребят, я почти прошел <музыка> это что сейчас было подождите что это сейчас а почему я тогда, кстати, от лавы Может быть, у нее глубина какая-то сильная? Если... По-моему, от лавы ты не полностью не Так, окей. Да вы ездил сдел... один блок пьет, ну. Ладно. В принципе, напишите в комментариях реально, если ли вам с монтажом, смотрите, без монтажа. Или вообще все равно, типа, как хочешь, так и делать. То есть я хочу иногда делать ролики с монтажом, то есть я много монтажа буду в ролик, но это будут иметь отдельные ролики. <гас> Ебой! все я это сделал. Чекпоинт. Слава богу. а еще по кухне надо Окей, <смех> <смех> я, я, ребят, я все понял, да? Все очень хорошо. Чё? Это что такое? Алло, ребят, По-моему, я что скантер, Подождите. Это так и положено? Подождите, это так положено, да? Дырочек здесь никаких нету, да? Эм, подождите, это какой-то баг, да? Эти а килл-платыши. Почему я здесь-то спал? Окей, okay, okay, ладно. <говорит> ребят, ну... Фан не Может быть, на донку успеть нажать? Давайте. Ну, блин, я думаю, это возможно. Я, я думаю, что это возможно. Да, Ну, карта хорошая, я багов пока не вижу. То есть, обычно я скачиваю карты, там, куча багов, потому что я не знаю, кто их делает. Ну, школьник делает, а я их пока... пытаюсь... Блин, капец. Mm -hmm. Ладно. То есть, э, ну, как-то вот, то есть, я вот в эти вольки это, посмотрел, новые ролики, Посмотрел и старые. Там, они вообще разные стали. Я за эти 5-6 месяцев хочется изменился. Мне, если честно, на канал стало немного пофиг, то есть, ну, не знаю, раньше, то есть я как-то старался прям каждый день, да, творить, не знаю, когда-то каждый день снимал ролики, это было полгода назад, да, потом раз в день очень долго снимал, но я думаю, вы понимаете то, что сложно реально так все делать, ну, все, это, да, это все очень сложно. Давайте, ага, это езерки. Ладно, попробуем. Давайте, мы не будем тупить так. Не хочу... Его... <с> да блин. Капец. Кстати, забыл сказать, то, что у меня новый скин. Вот такой вот, да, скин. Он, правда, он такой же, как и тот, только, ну, этот... Этот, кажется, немного лучше. Я на самом деле просто когда-то, ну, за час -то -то его взял извинил, потому что, ну... Почему бы, в принципе, не... Ты так не делай! Скорость не дает. Подождите. Вы что, издеваетесь? Блин, карта какая-то жесткая, подождите. Здесь, по-моему, всего лишь четыре уровня. Это возможно, ребят. Это возможно. Это возможно. Окей, давай. Нихел! Вы видели это? Капец! Вот это, конечно, жесткий, ребят. Да, нет! Блин, я почти пошел, ребят. Ну, это... Подожди-ка. Блин, это так. А тут надо на везение, я не понимаю, на везение или... Что? Подождите, я реально не понимаю. Так, отойди. Скорости нет. Скоро по... Я очень молодец, окей, подождите. Сделаем такие... Опа! Нет, надо, короче, как-то... Я что-то неправильно делаю, подождите. Надо вот так вот. Опа! Бог, вот так вот. То есть не сразу нажимать на прыжок. Так, давайте... Так, наверху ничего нету. Надо мало или что? Что за подстава? Алло! Я думал, что любое место прыгнуть можно. Подождите. Не, не надо так делать, пожалуйста. Ребятки. Я буду какой-нибудь путь в ролике добавлять. Да? Напишите в комментариях, то есть. Я посмотрю по лайкам, я опять забыл, что здесь нельзя. Ну, то есть, напишите, как вам такое, да, может быть вам такое тоже нравится будет. Похождение карты тоже делать буду, только, ну, я не знал, что мне записать из жимов, потому что, ну, блин, чейной скайварс, не бедварс, ну, что-то особо не хочу. Вот головные игры исходят. Да! Я молодец, я срок пять смертей сделал. Ребята, я скину ссылку на карту, если кто-то захочет пройти, проходите, и потом напишите в комментариях... Тихо. Напишите в комментариях, то, что... Сколько вы смертей сделали. Польбас меньше, чем я. Ну, окей, желтый портал. Это типа, а, ну, рай, да, это рай. Хорошо. А что надо делать? Что? Это стекло? А где вода? Подождите, я не могу даже подумать, потому что слишком сложно думать. А, окей, тут можно вот так вот сделать. Окей, спасибо. Это слайм. А куда дом, да? Куда? Алло, куда? Подождите, я ничего не понял. Куда мне надо? Вот тут я могу просто упасть. Где? Нужно же кнопку найти. Это такой жесткий дропер, потому что здесь и кнопку надо найти, все такое. А куда запрыгнуть, если я, типа не получается? Может быть, где-то вот... Ага. Ну, тут я не умру, О, окей. Так, подождите. Надо искать кнопку, ребят. Кнопку ищем, кнопку ищем. Она, может быть, спрятана? Вау, один поинт нашел, отлично. Вот, видели, да? То есть, я начал искать, что-то нашел. Ебой! Да, это жестко, короче. Все, ребят, идем Ага, это последний уровень. Блин, карта маленькая какая-то. Окей. Я посмотрю, сколько идет видео. Может быть, я вырезать ничего не буду? Может, у меня две карты есть. А, -а, а Тихо, ты так не делай, подожди. Не надо так делать, подождите, дайте, я подумаю. Ой-ой-ой. А что надо делать-то? Так, ага, там нету, подожди. Красоты это все сделано. Может быть поинт найду. Наверное, надо было 4 поинта найти. А я один нашел. Молодец. Красавчик Опа, а сюда надо. Еще один поинт. Отлично. Ну значит. Здесь больше поинтов. Или просто здесь на. Ну короче, не знаю. А, я ж не на этой карте поинт получал. Ну, значит 40 окей. А что надо делать? А, надо упасть. Это гениально. Ага, ну вроде бы, поинты есть, может так прыгать. Я чуть -чуть не пиндок, капец, молодец. Капец, молодец, окей. Так, все, я затащил, ребят. То есть вот такая вот. Это ч? А что там? А, это посмотрите. Да. Блин, ну вот как-то так, ребят, вот какая-то такая карта. Вс это можно сломать. Да я вот так вот. Сломаю, все, это я убиву. Ну короче, как-то так, ребят, не знаю, как вам. Надеюсь, понравилась такая вот карта, прикольненькая, да? Скину в описании. А, что у меня отошли? Подождите, это что-то другое? Подождите, подождите. Или, или нет? Хватит. Ч чё со мной происходит? Ну, или это какая-то новая карта? Подождите, по-моему, новая карта. Первый левел. Точно? Я что то не помню, что... Ну, всё-таки, наверное, надо было 4 поинта найти. Ну, короче, 50 смертей я сделал. В принципе, давайте я сейчас посмотрю, сколько я уже записываю это, может быть выйду какие нибудь моменты и если что запишу вторую карту. Погнали, ребят. <пишут> ребят, мы находимся на второй карте и в принципе, окей, так э, можно старт нажать. Э, это у нас что? А э, э, ничего не понял, короче. Как выйти отсюда? А вот заметил. Окей. Okay. А, -а, -а, а, ну это кто делал карту, да? Окей. А -а Хорошо, давайте сразу же начнем, да? Давайте, давайте, сюда нажму. Вот, везде нажму, короче. Окей. Чекпоинт. а Я понял, я понял. Вот, хитрый. То есть на одну кнопку вот, ты бы умер в этом году. Капец! Вы что так делаете Не пугайте меня так. Я с ним уже ноги переломал. И киньте я на эту палочку. Попал. Стеклянную. вообще жестко. Да. Давайте. Чё? Ну тут сердечка остается, То есть, наверное, так и задумано, типа. Делаем, да? Ох, моя... я, я, я боюсь, реально. Я очень боюсь. Я решил карту пройти, потому что тут ну, прошлые две карты, они не очень были. <гас> как? Нифига жесткий, ребят. Ну капец, реально. Это ч? Что? А, -а, -а, а. Почему я в воду попасть не могу? А. -а, -а ясно. Надо было. Окей, все понял. Понял, понял. Тихо. Так, подождите, туда можно уметь. Туда, если нажму, можно погибнуть. Так, а, -а, -а ну ясно, типа тут. Вот, как можно было уменять, короче, какие? Чего там? Ага, чек -а -а, я сделал. Я здесь спауниться должен. Окей, ребят, а что это за какие-то простые уровни? Я, кстати, не знаю, сколько здесь уровней. На той карте было всего лишь 4. Здесь как-то я побыстрее прохожу. Полегче. Да. А куда нажимать-то? Где кнопочка? кнопочку дайте. Я ее просто не вижу, да? Ага, не вижу, да. Я её, правда, не вижу. Спаунпоинт. Это что? Ночное видение. давайте начнем видение. Не знаю зачем. Подождите, блин. В них полибас что-то есть, я вам отвечаю. Какой-нибудь алмазик или что-нибудь такое точно есть. Типа полутаем. Я думаю, что в что то, что у них что-то все-таки есть. Поэтому почему бы и не посмотреть. Ну на самом деле это просто, потому что ты просто вот так вот прыгаешь. Впшки вот так вот падаешь. Впшки восстанавливаешь. ну... Сложности я не менял, если что. Если скачать карту то это будет как Гу, потому что у вас будет Изи стоять. Ой, не Изи, а ПесиФал. Окей, вот ну круто. Э -э -э, на всякий случай я буду и на пойнт нажимать. сколько а он бесконечный. Некий. Вау, вот это конечно жестко. Так, окей, пяточку вижу. Все, я умер. Давайте, слушайте. Смотрите-ка. Э -э, можно вот сюда упасть. И просто похилиться. Потом еще куда-то упасть. Я как-то вот так вот хитрою прохожу эти дроперы, да? Так вот, как вот так вот. Ой, чуть-чуть не умер. Подождите. А, это какая-то подстава, да? То есть туда я упаду и ничего не будет. Окей. То есть... Подождите, я ничего не буду кнопка здесь должна быть или нет? Это как-то забраться надо, да? Я что-то не, не понимаю. Ч, -ч ⁇ надо делать? -то? Так, давайте попробуем упасть. Я, по сути, должен сюда упасть. А, блин, я думал... Э, играй. Короче, я думал то, что я просто упаду. Видите, какие тролли. Это а окручивает? Командные блоки не работают, если они просто для красоты сделаны. Тихо-тихо. Я вот так вот как-то буду падать, так вот, хиппиным способом, не буду воду, короче, вообще, ноги себе переломаю лучше. Да, ну давайте покинемся, окей. Как-то как так я их делаю, ну я первую карту, которую я ходил. да. Так, ну как-то так, ребят, ой, бесплатно, ребят, как-то так, э -э... хорошо, а где, где, где у нас все это, -то? где кнопочка-то? Я алмаз для блоки. Так, здесь я точно упаду. Провеять я не хочу. Здесь, кстати, я не знаю, сколько Давайте, ладно, попробую. Блин, я думал, то что здесь тоже будет невидимые блоки. Окей. А что за подставок? Где кто то Алло кнопочку верните, пожалуйста. Ч ⁇ там за табличка? Подождите. Вот а, на ниже. Вот. Окей. Так, похилиться и немножко. Давайте вот на эту парень. Ч ⁇ здесь? Пустая табличка. Окей. Что-то я не понимаю, где кнопка находится. Она даже внизу находится, по сути-то. Вот этот уровень, конечно, сложный. Нет? А, подождите. Стойте, я же его проходил. Эмм.. Секундочку. Я его проходил, я же чуть, чуть один тот же нет. Все, у, -у, -у успокоимся, давайте. Так, химся. Ой, чуть, -чуть не. Постепенно вот так вот сделаем. Так, что э, тут? Ага, тут еще стенка. Так, смотрим. Давайте сюда упадем. Надо посмотреть везде. Может быть где-то есть кнопочка. Так. Окей, я комментировать разучился, ребят, постоянно то, что я буду какую нибудь дичь нести. или что-то непонятное повторять 10 раз. Потому что реально очень сложно комментировать. Тем более после болезни я только вчера сел, закупку начал тут вот, что-то играть, что-то Всякое, да? Ой, дождь. И вот. Я думаю, дождь к нам не мешает подождите расскажите пожалуйста мне, где находится кнопочка ну вот сейчас подстава и вот непонятно подождите где кнопка находится вообще то есть вот это вот это я кстати я не понимаю может у меня на паузу поставить что-нибудь поискать я даже не знаю я короче в прошлом видео и по я э -э микрофон трогал и, ну то есть я остановил запись, трогал микрофон, там, через какое-то время продолжал, нифига от мести И то есть я, э, как бы из-за этого звук плохой был. Только, только видео по скайбах, еще более-менее какой-то был звук, а вот, э, по выживанию вообще ужасно, мне он вообще не нравится. Звук очень плохой включился. Может быть, где-то в воде что тут есть? Я, я не я... знаю, вы, вы знаете, где кнопка? А, подождите, Я молодец. Догадался то, что не всегда могут быть. А, это все что? Ли? А, это все? Нифига себе. Что это такое? Дайте? Э! Я думал, что здесь прыгать можно. Подождите. О, собака. Ага. О, элитка, элитка, вообще ж ⁇ сткая. Что здесь? О, ерки. То есть я а где-то Ты что делаешь? Ты что делаешь? Это где я? Алло, подождите что меня ударило подождите где я что я подождите какая высота а вниз Уи я понял я понял я слишком тихо тихо тихо тихо Ой, не, не не не не я хочу сюда попасть что ты бьешь меня что ты меня бьешь то а я... блин капец жутко короче фух ребят в принципе я думаю на этом мы закончим я прошел две карты э, почти уровня я так понимаю да это четвертый уровень, да? Ну, короче, как-то так, ребят, в принципе... Как бы, на этом все, ребят? Всем спасибо. Зачем я умираю? А, фирбеки, блин. Да? Больно, наверное. Оп. Ладно, ладно, ладно, ладно. Да, блин, что я, я разлетелся, то Вот, полетели, в принципе, короче, вот так вот. Ой, больно в ноге. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик, да? Короче, ребят, всем спасибо. Пока-пока и увидимся в следующем видео. И следующее видео будет летсплей, четвертая часть. Не летсплей, а выживание, ну, как бы это, и летсплей. В принципе, ребята, всем спасибо. Пока-пока.